Самочка информации, и тем не менее, а если не то что у нас вообще ни одного, у нас нету. Это еще у нас декан. То, что будет происходить, это, как я уже сказал, будет дискуссия, и нам в большей, в большей степени хотелось бы с вами посоветоваться. Девчонка, Дашка, Лена расскажут сейчас очень много о газете, но хотелось бы услышать ваше мнение потом и обязательно вот ради этого мы и собрались. Я обещал не буду их представлять, поэтому вы прекрасно знаете, кто сидит рядом со мной. Да, мы вообще на самом деле не хотели делать подобную презентацию, потому что звали принципиально людей, которые нас знают, но которые у нас не работают, с которыми мы сотрудничаем. Вот, и нам очень ценно то, что вы думаете о том, что мы делаем. Мы очень хотим это услышать от вас. Что вы думаете о нашей газете? Следующий этап – это, конечно же, выход на самоокупаемость. Конечно же, мы понимаем, что в Украине СМИ, которые приносят прибыль, наверное, наверное нет. Но как? Есть у нас СМИ, которые приносят? Газетные нет. Газетные нет. нет, да. Как, таковы не а, Но опять же, я хотела бы сказать, но, что но у нас не же не есть. Значит, что этого не может быть. Да, но поскольку вообще как бы мы вот эти вот стандарты и шаблоны привыкли разрушать, то, наверное, почему и нет? Можем выйти на некую самоокупаемость. Как мне кажется, самое главное, что мы заработали, это доверие наших читателей, поскольку а, в нашей газете, как и на нашем сайте, в авторских материалах а, всегда содержится проверенная информация. Всегда это наглядно и доказательно, поскольку а, у нас а, вот, фотограф, фотокорреспондент, который делает фотографии из конференции и выезжает на место а, событий. Соответственно, мы можем под, под, подтверждать то, о чем мы пишем, еще и качественными фотографиями. Кроме того, это и видеоконтент. Спасибо большое Роману Даниленкову и Антону Пешко. В общем, мы все, и, и, и Глебу Тимошенко, потому что э, последняя, кстати, поездка да, в счастье, крайняя поездка в счастье, была потрясающей. Клебу не только привез Масса впечатлений, это был детский, детский дом и интернет, как это? Это да. был детский сад и интернет, были в двух местах и Это было святого ну, и, и конечно же, о таких мероприятиях важно писать. и Вот, собственно, с помощью QR-кодов мы позволяем нашим читателям еще и просмотреть сразу же видео. Профессионализм, да, мы у нас, среди нас собственно. Именно вот то, чтобы в дипломе у нас написано было журналист, это только она вот. Но мы как-то как выросли, наверное, и ну, да, что, нет, да. мы не оцениваем ну, правильность приказов, отданных военноначальниками, военно но мы пишем о проблемах атошников, мы пишем о проблемах переселенцев. И, и в этом, да, в этом наша гражданская позиция. Мы пишем о непопулярных темах, о которых мы сегодня поговорим. Ну, и некая просветительская направленность, она также важна, потому что, хотя они популярны, опять же, мы пишем о реформах. И вот сперва мы, в общем-то, понимали, конечно, как мы работаем, но в конце концов мы пришли к тому, что... Нам нужны 10 правил. И первое это, конечно, нет сепаратизма и нет материала, ставящим под сомнение суверенитет нашей страны. Это же это соблюдение журналистской этики. Есть вот некий свод правил. То есть это кодекс этики украинского журналиста, официальный документ, которому мы следуем. Политический нейтралитет. Да, мы вот были у нас выборы и. Мы написали о глобальном хаткове, да? почему нет? О культуре написали, потому что э, ну, о, о политике и об акитации пишут, э, есть кому писать. Э, мы вот, в общем, мы нет. А отсутствие токсичных материалов, мы не пишем джинсу, не пишем, э, хотел сказать, материалы на заказ. На заказ мы как бы пишем, да? то есть нас просят написать о той или иной инициативе. А, вот. Но это не ну, токсично, ну, это не, не какая-то скрытая реклама, а, поэтому мы стараемся быть предельно честными с нашими читателями. А, баланс мне Не, не знаю, вообще, где тут постучать, но пока к нам нет претензий относительно опубликованных материалов. Баланс мнений, он и в фотографиях, как вы видите, да, тут у нас активисты, э, на, движение активисты, и что-то там в разведповедальном да, да, ну, собственно, тут все, все, все так. То есть мы тут не оцениваем, оценивать могут участники этих событий, конечно же, мы можем их выдавать давать ремой речь, вот, журналисты, мы, мы как журналисты не оцениваем. Я обратилась в форум для того, чтобы рассказать людям о том, что у нас появилась у общественных организаций новая возможность. Это проводить независимое оценивание работы судей. Вот тех самых судей, которые совершенно закрыты каста, которые не хотят ничего показывать на публику и считают, что никто не смеет к ним приблизиться. И я дала свой материал, такой вот, ну, основанный на, на законе, естественно, вот такой достаточно сухой. Когда появилась газета с этой статьей, я была очень приятна Потому что этот сухой материал разбили на несколько частей. В одну, ну, то действительно, что надо подавать сухо, ну, закону ты из песни слов не выкинешь, то, что нужно, нужно подать этим Но э, к этой статье была инфографика, которая сразу размягчает вот этот вот материал. Сразу легче. Посмотришь на картинке? Да! И вот эта многоцветность. Вот эта вот инфографика, это очень оживляет и делает любой материал доступным. Поэтому огромное спасибо вашему специалисту, который вот это Я вот передам. делает. Я передам Да. И вообще мне нравится эта газета и ее полноцветность, и ну, вот, вот, вот такая вот живая и красивая подача материала. Никто не хочет печатать просто так, потому что кому-то нужна помощь. Никто не хочет освещать это на телевидении, радио или там, вешать бигборды и писать о том, что детям очень нужны противосудорожные препараты или они в ужасных условиях. На самом деле, когда вот первый раз «Накипело» снял ролик про то, что мы помогаем детским домам, и вообще, в принципе, снял этот ролик в качественном виде, да? а не так, как мы могли там в каких-то на мобильный телефон что-то придумать, это на самом деле было очень круто. Мы смогли показать этих детей не страшными богом забытыми, где-то находящимися там далеко на отшибе в области, никому не нужными. Мы на самом деле мы не особо обращались в какие-то организации, потому что ну, мы привыкли слышать нет. То есть все своими силами и, собственно говоря, все нет. И поэтому спасибо огромное за вот такую информационную поддержку. Ну, поводу попадания в ящики, у нас Харьков 400 тысяч с лишним почтовых ящиков, там по принципу двухэтажей этажей выше, если, если даже не говорить о частном секторе, и это Харьков. А у нас тираж там 50 тысяч, и то там совсем чуть-чуть идет на непосредственно город Харьков. Там идет на ящики, идет на распространение промоутерами, uh -huh. а, то есть это мизер. Но Харьков и так переполнен информацией, ну не переполнен, он получает информацию разного рода, такую и противоположную. Действительно, регионы очень важны, они больше как бы на границе, они принимают удары противоположной стороны, противоположных мнений, и их нужно воспитывать, наверное. Все нам не хватает чего-то более важного, и мы сейчас живем в такое время, когда... Важное, вот оно, вот оно рядом, только стоит сделать выбор. Вот, и спасибо вашему проекту за его существование, спасибо всем, кто э, причастен к этому проекту. Э, проект единомышленник, я бы так сказала, по ментальности, по гражданской пози, позиции и по, по духу. И э, своим существованием мы, ну, мы, мы все-таки э, цели к цели постепенно продвигаемся. И если. мы хотели, знаете, еще о чем поговорить. Собственно, и поговорим, наверное, уже после этого. Это о том, как вообще может информация менять, ну, менять, ситуацию, потому что после некоторых публикаций люди начинают интересоваться той или иной темой. И, ну, в общем, такое. Анонс, Или да? кто-то начинает интересоваться людьми, Ну, бывает и такое. Как информацию лучше доносить? Какой, в общем, поговорить о даже о том, как должна называться газета. Потому что у нас, видите, вот так вот скромненько мы добавили, было у нас раньше форум, а теперь у нас форум накипел. Мы... Да, немножко. и это да. вот, да. Ну вот, в общем, мне сложно сказать, там, чего вам не хватает, потому что, ну, вам, в общем, как-то через всего хватает, особенно женщинам, вот, и, впрочем, некоторым мужчинам. <тилличной> я просто как всегда хочу ну, в общем, вас предупредить, что в будущем году я продолжу втягивать вас в разные авантюры. Вот. Для ну, тебя у меня уже есть три, <с> dunno, три авантюры, но они пока секретные. Ну, то есть, вот. Я очень надеюсь, что, ну, во-первых, что вы продолжите дружить с нами, как с его парни, с Харьков, с тобой, э и продолжите заниматься как бы такими, ну, то есть вы, в принципе, занимаетесь темами реформы, я думаю, что вот там тема медицинской реформы, да, которой мы тоже занимаемся, она будет... Нам будет вам что подкинуть, вот, а еще у меня есть такая голубая мечта, и я очень надеюсь, что там с весны мы начнем как-то ею заниматься, я очень надеюсь, что вы тоже станете нашими партнерами. Интрига. Я думаю, что нет, это вообще не интрига, я очень хочу, чтобы вот этот год, ну когда вот был, там, были какие-то тренды, там вот год там, становления гражданского общества, год становления там, волонтерства и так далее, я надеюсь, что этот год будет годом проектов антидискриминационных. Это вот, ну, правда, пришло время, и это очень важно, и, ну, со всех сторон, да, то есть то, что касается маломобильных групп, то, что касается особенных детей, то, что касается женщин, на самом деле, я всегда утверждала, что в Украине нет проблемы гендерной дискриминации, ну, оказывается, я немножко поспешила, вот, и, в общем, как бы она есть и так далее, вот. О чем еще должен писать форум? каким образом подавать эту информацию, возможно, какие рубрики необходимы, необходимы нашей газете. В общем, помоги, Да, то есть вы, в принципе, может, да, тема самое главное. То есть у нас уже вот тема, собственно, сегодня подтвердилась, да, то есть мы имеем запрос на освещение темы о детских домов и интернатов. Вот, и сегодня это опять же прозвучало, поэтому э, вот следующий выпуск у нас будет посвящен другой теме, а первый, марковский, тоже будет 16 выпуск как раз. В общем, как раз будет у нас время, чтобы подготовиться к этому вопросу э, так вот серьезно. Вот. И какие-то, может быть, еще темы, потому что, конечно, мы рассказываем в каждом номере о реформе. И, честно говоря, уже иногда о какой реформе еще рассказать, потому что, потому что они, конечно, там, скажем, анонсируются, они говорят, а вот еще, да, но как они потом реализуются, возможно, нам стоит отслеживать это, потому что, например, была заявлена реформа судебной системы, и, ну, в принципе, есть какие-то да, шаги, например, да. Ну, я... Можно начинать. Да, да, можно да начинать да, записывать, да, да. и это правда. Это... Есть... Помогите нам, пожалуйста, ну, в том, что вы Ну, на мой взгляд, вот то, что вы написали, то есть я это ни разу не читал. Как это? Потому Потому что нет, что я, я не не нет, я имею в виду, вот читал под заголовком форум. Газеты Когда я задумался вот, из тех разговоров, да, которые сейчас звучали здесь, но ну, газета должна быть о гражданском, только, ну, то есть она должна быть о гражданском обществе. Соответственно, миссия как бы есть, она четкая и она подтверждена. Что с гражданским обществом у нас происходит? На мой взгляд, ключ ключевых, ключевых несколько вопросов. Первое. Гражданское общество и власть, они не могут найти взаимопонимание. При этом это очень принципиальный момент, потому что вот уже даже мем у меня такой, вот прямо отреагировал один человек, я ему начал говорить, что вот, а эти люди говорят о государственном подходе. Говорят, нет, о государственническом. То есть, вот, по сути, кто, как происходит сейчас водораздел. То есть, вот тех, кого мы называем патерналистами, на самом деле, они-то не считаются себя патерналистами. Они считают, что просто им нужно нормальное государство, которое будет там, как бы, как бы правильно работать. Вот. Люди, которые приходят у нас во власть, на 50% они становятся как бы, исполнителями этой власти, там, на 70%, на 90%. Они говорят, все, мы пришли построить нормальное государство. За что был Евромайдан? За то, чтобы ты, ты, ты, ты зашел в эти кабинеты и построил нормальное государство. Фактически, как бы вот этот вопрос, на самом деле, что как только они берутся строить нормальное государство, они становятся драконами. Вот, вот и сразу же мы их уже не понимаем. Потому что вся нормальность государства состоит в том, чтобы оно нормально, партнерски выстраивало отношения с гражданским обществом. И вот этот момент учить государство тому, как взаимодействовать с гражданским обществом, мне кажется, это очень такой сложный, огромный вопрос. Это ну, Для меня это принципиальный вопрос не потому, что тут я на трибуне выступаю, потому что в куварных беседах с представителями государственных органов власти, скажем так, и часть местной власти, которые почему-то все равно себя считают государственными органами власти. Вот Человек из местных органов власти мне говорит, что он государственник. Как? Извините. Ты вообще понимаешь? Вот. Так вот, вот он говорит мне, что он государственник, и он считает, что если бы меньше было бы вот этой вот беготни, которые устраивают активисты, легче было бы правильнее работать. Вот. И, и такие вещи, мне кажется, тоже именно на страницах вот таких газет, ну такой газеты, вот нужно как бы, чтобы мы, харьковчане, как-то про это потихоньку тоже узнавали, задумывались. Потому что это как бы высокая политика, но она бьет таким образом, что завтра она касается каждого. Но если говорить в контексте вот именно антикоррупционной борьбы, то что касается нашей газеты, это вот, абсолютно предметные ситуации, когда, получая газету, люди видят сзади телефоны нам звонят и спрашивают, а, вот у вас там был такой-то материал об антикоррупционном форуме, опять же было много, там два номера была информация о нем. Куда идти? Вот у меня есть информация, куда идти. Или приходят сюда. Или сюда приходят и спрашивают. Вот мы видели там да. или была презентация антикоррупционного форума или брали газету. разные э, источники получения информации. А, ну вот мы сейчас договорились с ребятами из комитета иллюстрационный антикорруп... комитет, вот э, те, которые были участниками форума, что мы даем их контакты. Вот и э, уголок, э, да, то есть мы, уже... да, то есть мы э, конечно, нам, ну вот мы приходят с документами, вы, вы нам вот, пожалуйста, помогите, вот у меня есть такая проблема, есть такие документы, и приходится объяснять, что мы коммуникационная площадка, мы не можем решать вашу проблему, но мы можем вас направить вот туда-то. Вот есть общественные Активисты, которые этим занимаются? У нас есть позиция власти, например, вот мы рассматривали медреформу, да, уже сегодня они вспоминали, есть позиция того же Голоцина, да, которая еще говорит, что мы сделали то-то, то-то, то-то, вот с позиции областной власти. Отлично. Мы спрашиваем о гражданских активистов, как вы видите эту реформу? Вот, например, Виктория Милютина, вот у нее есть свой, проект, свой да? проект, где все прописано, например, то, что вот тоже в инфографике, это присутствовала, то есть реформа первичного медицинского звена. И мы спрашиваем, в общем-то, у например, рядовых граждан, да, мы спрашиваем у тех же врачей. То есть это получается такой, ну, по крайней мере, трехсторонний взгляд на одну проблему. И вот именно такой подход к реформе не просто, это такой, вот, вот посмотрите, что написали, и мы все делаем так, как нам сказали позволяют шире взглянуть на эти, на эти изменения в стране. Поэтому, собственно, вот почему я и, и, и вот прошу подбрасывать нам какие-то те, темы, потому что хочется о реформах рассказывать интересно, они а, а как-то чиновничьим языком. Есть еще момент такой, мне кажется, мы немножко заложниками становимся ситуации, когда вот тема поднята, вроде бы как о ней рассказано, и вроде бы как-то уже к ней возвращается, уже и нет смысла. <свят> у нас не мониторится абсолютно выкиды в атмосферу, то есть каждый год ну, создается такой, господи, экологический паспорт. Я, город, я уже а -а -а. Он каждый год создается, это одни те же данные из 90-х годов перепечатывающиеся. Никто реально ничего не мониторит. И проблема и внутренняя, то есть местная, и системная. Вся штука в том, что у нас предприятия по законодательству мониторят сами себя. То есть количество выборов на предприятиях а мониторится самим предприятием. Но, соответственно, заказать нарушение практически невозможно. Да. Эколог предприятия, которому которому платят предприятие работу. Пишет каждый день, ну каждый день, они там своих предприятия пишут отчетно ну, о своих выкидах, о своих сбросах. Это происходит как бы, ну, там, или каждый квартал, сдают эти отчеты, ну, вы же понимаете, что в них пишут то, что нужно руководству предприятия. Показатель того, что у нас происходит на крупных предприятиях, это визители. вот это, это система отчетки показателей. показатель. А по поводу еще одной рубрики – это вот диалоги с властью. Я не знаю, вот э, нельзя на, рассчитывать на результат быстрый. Диалог это никогда, не, диалог это процесс, а результат может быть отложенный. Но диалоги с властью и, как бы условно, как я говорю, вербовать там агента влияния, которые, возможно, понесут светлые мысли взятые из общения, да, с гражданским обществом туда. Вот, это, мне кажется, актуально. Потому что только таким образом, в принципе, мы можем, мы можем говорить о войне условиям гранта мы не можем оценивать военные действия но мы можем оценивать как например, ну, да, власть да, относится например к тем кто вернулся да, да. Мы и мы конечно наши, же это, да, это интересно когда личная история приводит к размышлениям о, ну, о тех же реформах и так далее да история личной истории что еще у нас мы говорили диалоги с, власти, диалоги с властью и, да, и тут же можно да, тихать, есть, как и с властью мы нуждаемся как прифронтовый город в различных диалоговых больше всего. Хватит конфликтовать по расстрой, Хватит ломать по расстрой. То есть вот э, жили, вплоть до, -то. до того, а, да, вплоть до того, что они уходят от, от вот этой конфликтной цветовой гаммы красный, черный уходят там в строительные цвета, вот что, по-моему, очень интересно. И вообще сам сама, сам посыл очень важный. сегодня. Так, уже... так может мы все-таки политические партии начнут строить и а не ломать. Как говорят. Вот. Спасибо огромное. У нас есть еще кофе, есть чай, есть еще вкусняшки. Спасибо большое. Это было очень... С вами было очень хорошо.